приветствую друзья сегодня буду готовить лазанью с лавашом это очень вкусный такой рецепт Не, моя сестра постоянно его готовит для своих вот я записала даже и решила приготовить сегодня также лазанью с лавашом и записать для вас этот замечательный рецепт Итак, что нам понадобится фарш ассорти уже купленный в магазине хотите можете приготовить сами Естественно, лаваш, Германский. армянский лаваш, сыр. У меня здесь есть твердый сыр Голдам, можно брать любой. И хочу еще моцареллу добавить. То есть будет смешанный сыр. Молоко для соуса бешамель, естественно, мука. Нам понадобится одна головка цибули, то есть одна луковица. И, естественно форма в которой вы будете запекать мне вот специальная форма еще даже не распечатана имеет размеры 34 на 24 8 сантиметров высота это половина стандартного противня то есть если вы будете готовить на большую семью то вам на противень понадобятся те же продукты, только в два раза больше. У меня получается это половина стандартного противня. Так, в первую очередь я займусь фаршем и соусом бешамель. Что нам понадобится? Пожарить с луковицей фарш, приправить солькой, перцем, чем угодно. Так сказать, на свой вкус подогнать. И соус бешамель буду делать одновременно в другой посуде. В сковородке делаем фарш и в сотейнике делаем соус бешамель. Итак, приступаю. Итак, первым этапом на разогретую сковородку я наливаю масло. Жду, пока оно разогреется и буду высыпать фарш. А сейчас этим временем я кубиками мелкими порежу луковицу. Сковородка разогрелась. Высыпаю фарш. Лопаткой я его вот так вот разминаю. Еще практически в самом конце я буду добавлять соус. Это может быть кетчуп или какой-то там томатную пасту разведенную с водичкой либо же соус барбекю очень хорошо сюда подходит так вот разминаю хорошенько фарш чтобы он был мелкими комочками так добавляем соли Буквально 2 щепотки хороших. Потом, когда будет готовая можно попробовать на соль, на ваши приправы, что вы там добавите. Также не забываем, что соусы, тот же кетчуп может давать кислинку и тоже немного подсаливать. свой вкус Это я добавляю стерилизованные прянощи парою. То есть на пару всякие приправки к мясу, к шашлыку, чуть-чуть вот так вот добавлю, чтобы сильно вкус не перебивал. Теперь вот так вот я порезала цибульку, лучок, луковицу кубиками и отправляю в фарш. Так, перемешиваю. уже хорошо пахнет мяском фарш ассорти напоминаю тут есть и курятина и телятина и свинина лучше естественно для лазания брать такой фарш ассорти так как из курятины будет суховато и из одной телятины тоже будет суховато и грубовато из одной свинины то будет сильно жирным то лучше брать ассорти это как раз то что надо для нашего блюда сейчас это дело я все накрою крышкой сковородку в общем будет доготавливаться где-то в самом конце добавим туда например кетчуп в это время я в сотейник наливаю пол литра молока. У нас литровый пакет молока, половину я его наливаю сюда в сотейник для нашего соуса. Еще чуть-чуть. Все, достаточно теперь нам нужно дождаться когда молоко едва начнет закипать я добавлю две ложки столовые с горочкой муки и буду потом старательно поменьшивать уже на меньшем огне Хорошо. смотрите друзья прошло некоторое время такой вид сейчас имеет наш фарш добавлю паприку подкопченную вот копченая паприка она придаст и запах и цвет мясу и какой-то там привкус приятненький привкус пряности так, добавила перемешиваю всю эту красоту молоко пока у нас греется подкипает уже и сейчас мы ним займемся все накрываю пусть оно дальше готовится Молоко уже у нас вовсю кипит. Добавляю 2 столовые ложки муки с горкой, как видите, хорошая горочка. И теперь нужно уменьшить огонь. Ложку меняю на венчик. Теперь все это дело я мешаю, пока оно не начнет загустевать и будет у нас без комочков. друзья застывает уже наш загустевает наш соус теперь мы можем добавить соли немного мускатного ореха для цвета и пикантного вкуса буквально на кончике ножа буквально чуть-чуть добавляем все достаточно всю эту красоту перемешиваем сильно густое не надо его делать сейчас оно тягущее такое хорошенькое три пока соус остывает Доделываем наш фарш. Я взяла кетчуп лагерный, короче, кетчуп-гриль к шашлыкам. Можно брать соус барбекю. Барбекю, сестра говорит, очень вкусно получается. Буквально 2 столовые ложки нам на всю эту красоту надо. Тщательно перемешиваем. У нас практически готов фарш. какой запах смотрите какая красота получается очень свет аппетитный на камере не передает конечно буквально 2 минуты и наш фарш полностью готов итак друзья фарш у нас уже готов выключила бешаме готово Емкость для лазани готова. Сыр натерли. Вот два сорта сыра. Моцарелла и твердый сыр любой. Лаваш. Приступаем. Раскрываем лаваш. И начинаем первым слоем выкладывать. То есть у нас по идее должно быть 3-4 слоя. Первый слой это лаваш. Так, берем лаваш. Смотрите, такие большие листы лаваша нашу формочку выкладываем лишнее мы просто берем в грубой форме отрываем если где-то будет заходить на бока ничего страшного если сильно тоненький лаваш то тоже можно в два слоя, если очень тонкий лаваш. Так, смотрите. Ну как-то. Так, будет первый слой. Видно? Так, второй слой. У нас идет соус бешаме. Вот наш соус. И вот так вот размазываем по лавашу. Сейчас я вам первый слой покажу полностью, как я сделала, а потом уже на скорую перемотку, чтобы не делать такое видео длинное. Сейчас я просто, чтобы вам было более понятно, как это выкладываются эти слои в лазани. Вот, первый слой наложили, размазали хорошенько. Теперь мы берем фарш следующий у нас слой фарш выкладываем его красивенько нужно распределить фарш так чтобы нам хватило минимум на три слоя так размазываем и сейчас будем сверху класть лаваш лишнее отрываем также надо распределить соус бешаме, чтобы он на самом верхнем был в слое то есть это будет слой окончательный заливаем соусом бешаме и сверху потом сыр теперь идемте сюда ребята. теперь смотрим ребята когда мы еще не все слои оформили мы разогреваем духовку ставим на 180 градусов и на вот Две линии, где подогрев сверху и снизу. И нажимаем старт. Пока мы завершим все наши слои, духовка пока разогреется. А я продолжу слои наши даже насыпать. Все, друзья, это последний слой. В итоге у нас их получилось три. Теперь остался у нас завершающий этап. Так. Сейчас оторву лишнее. Смотрите, красота какая. И заливаем этот верхний слой на лаваш полностью весь соус оставшийся бешамель. Такой хороший верхний слой получается соусом. Высыпаемся. И теперь высыпаем засыпаем полностью сыром сыр у нас тут перемешку так мы его и засыпаем хороший слой сыра Все вот так вот наводим красоту и можем отправлять в духовку так, открываем духовочку и отправляем нашу красоту на 20-30 минут через 20 минут я подойду посмотрю как там обстоят дела Итак, друзья прошло почти 25 минут уже видно что лазанья там готова можно выключать вот уже взялось корочкой и и я выключаю духовку. Вот смотрите, какая она красивая там. Все. То есть примерно 20-25 минут и лазанья готова. 30 минут это будет очень уже много. Она будет такой сильной корочкой покрыта. А сейчас самое оно вот я ее достала из духовки смотрите какая она красивая румяная даже если прислушаться то можно услышать как она еще там шевелится доготавливается такая красота пусть немного она так постоит и можно уже ее пробовать Она там нежная внутри, это ощущается, когда режешь, сыр тянется и такими кусочками.